Всем привет с вами я настя и сегодня я хотела бы вам рассказать одну историю э, историю э, которая относится к 0 серверу как вы знаете после того как э, 0 4 сняли всех администраторов на 0 4 сервер пришли администраторы с 0 3 сервера и также э, администратор, который был на посту зам главного администратора на 03 сервере, стал главным администратором на 04 сервере. Также на 04 я встала на лидерку, вот, на лидерку СМП города Арзамаса. Но так как сегодня, э, мы знаем то, что сегодня 22 число, и сегодня убрали СМП города Арзамаса, да, это шок. Это шок для лидера, который стоял здесь, который стоял э, на этой лидерке, и ему не хватило три дня. Именно мне не хватило три дня до моего окончания срока. После того, как меня сняли с лидерки, я зашла на свой аккаунт Амазинга и смотрю то, что я в СМП Южном, седьмой ранг. Я очень расстроилась, начала писать в лидерскую канфу то, что в смысле осталась одна из СМП, в ответ я получаю «Да». Тогда я очень сильно расстроилась и начала расспрашивать, как, почему, э, почему не сказали, почему не предупредили, как такое могло случиться. Через некоторое время мне сообщают, то, что я снята с лидерского поста. Я очень расстроена была тогда, но э, все было хорошо. Админы мне пишут то, что все плохо, все очень плохо. Другие пишут админы то, что все хорошо, все будет нормально. Вот. Но я не знала, кому верить. Поэтому я просто стала писать главному администратору. А он начал писать то, что я от тебя не ожидал такого. И я думаю, что такого я сделала. Но потом он пишет, зачем ты продала аккаунт? Я пишу, в смысле я продавала аккаунт, я его не продала, я не такая же тупая, продавать аккаунт на Амазинге, а тем более, когда я стояла на лидерке и была в школе. Но потом, через несколько минут, меня добавляют в конфу хелперов и говорят, поздравляю, вы назначены на пост хелпера. Я очень обрадовалась и решила то, что Амазинг это все-таки мое. И теперь я хелпер спасибо за внимание спасибо то что прослушали меня это моя история на мазинке но четвертом сервере всем спасибо за просмотр всем пока друзья